Пойдем в магазин минировка Это минировка сказать трудно, надо. вот на Бляшка там лежит стесняшечка наша небольшая утренняя песи девочка на нашей веранде где мы вот остановились Розовый уж отель прекрасное утро доброе гармония с природой реально доброе, утро, да. реально доброе да то есть самое чего радует то что мы в отеле фактически ну, народу вообще никого нет а то есть сейчас мы не как бы, мы вообще людей не встречаем стараюсь сам по себе Прекрасно, просто вообще замечательное что ну, побольше вот mm -hmm. таких деводы в отеле здесь реально отдыхаешь так здесь они все примерно одинаковые, ну, Здесь, да, но... все это новое, здания все просто... новые практически, свеженькие. Вид хороший. Что можно еще добавить? Прекрасно спалось. Обычно я сплю на новых местах не очень хорошо. Потрясающее место просто. Я влюбился в это место, оцените. В принципе, я вчера это все уже снимал, показывал. Но это снимать просто можно прям... И расходовать с всю память свою, которую у меня есть на телефоне. Хочется заснять все, каждый сантиметр этого прекрасного создания. Спускаемся вниз с отеля с нашего Роза Вилуш на 1150 метров Роза долина. Вот такие тут дорожки у нас. Как тебе, Лешка? Пока не страшно? Ну, сейчас <laughs> Сейчас, пока. Я пока собираюсь с духом. Собирайтесь с духом. Серпантин будет, короче, крутой нас ожидает. Вот сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Вот люди, кстати, фотографируются, шезлонги, кстати, стоят. Ты видел то, что шезлонги здесь? Гляшка. Здесь можно поваляться, отдохнуть, оказывается. Но можно позагорать. Единственное, бассейна не хватает, да? Может быть, где-то он и есть, он просто... наша жизнь в руках водителя. Гляшка говорит. У нее сейчас вот нагнетаются страхи. Включаются все мыслями, немыслимые инстинкты самосохранения. Они не включаются, просто логически. Логически не надо думать, отключаем мозг. Доверься водителю профессионала. Все приближаемся к Розе, долине, на 550 метров. Не, я просто комментирую. Кругом другом короче, вот Тут и сколько? Более 40 фуникулеров, по-моему, да? 48, Что-то что я вот не помню цифру, да? Решина горы. Вот горы, конечно, здесь не маленькие. Ой, 2000 с чем-то, 2500, по-моему, высота максимальная. Понятенчик радует.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 или вот он как-то с романом Мозом. Ну Но а мы сейчас отправимся самостоятельно на, на минеральный источник Чуежепсе. Сюда туда можно добраться на автобусе 105, 105с. А мы находимся вот там, высоко, высоко, высоко в горах живем. Здесь движняк, здесь как-то более романтично, особенно вечером. Итак, вот мы сюда добирались где-то минут 40 и при прибыли в такое название медвежий угол. Тут и протекает река Чуежепсе. В долине реки находится Чуежепсинский нарожаный источник. Здравствуйте, все, Наконец-то увидели. Спустя 8 лет! Yeah. <смотный> <смотный> <смотный> <смотный> мы просто ее отключили здесь, да. Сейчас народу немного туристов. Выручай, обжарь! Прибыли вон на чужевсе. Вот тут немножечко подсниму. Это минеральный источник такой, да? Химический состав имеет как на Вот Раньше мы тут воду набирали. Я помню, последний раз, когда был, с экскурсии, помню, заезжал в 2011 году. находится недалеко от красной поляны, вот и можно водички набрать, короче, здесь отлопить ее. Стаканчики у тебя, Игляшка? Да, Дай попробуем. Сейчас попробуем водичку. Горячая она придает настроение, заряжает бодростью да, радости, да, да, да. да? Серьезно? Вы, конечно, а, если после похмелья, а я, кстати, спакнили ее и пил как раз. Вот я в одиннадцатом году, когда был. Вот она реально помогала, успокоила вот, его, да, вот она успокаивает его нервы, блин, прям, ну, прям вообще хорошо, я хочу сказать. особенность этой воды в том, что вот если ее вот так вот постоит, вот она где-то полчаса, она, по-моему, желтеет начинает. Желтеет, вот Реально настой. Ну, припку железа чувствуешь? Ну вот, железо это очень... Очень сильное. Даже внизу, да. Ну это бывает природная газация еще. Это же природная или как? Природная газация. Да мне кажется, тут можно и выпить и два, и три, ничего страшного уже, правильно? Не, не сильно нас расслабит, а то мы сейчас не, не. потом побежим дальше, чем видим будем. Скажу так. Если мы пьем в магазине минералка, это минералка сказать трудно надо Вот на минералка. Уже попробовали. Подожди, даже ощутили эффект на себе, как бы, да? эффект расслабление. Вот говорит. Чуть не заснула. <смех> камеры. Они все разные, говорят, да, еще? Нет. Она еще желтеет очень быстро, потому что железо Железо много содержится, да, потому что если ее оставишь, как говорится, стакан чуть-чуть недопитый, он уже желтеет в течение часа где-то. Анемию излечивает, гастрит, панкреатиты, да? успокоение. Я же, по-моему, там снимал, нарушение обмена там панкреатиты всякие престициды. <смех> Тут тоже написано лечебные свойства также этой воды. функции расстройств нервной системы. Вот я говорю, с похмелья она помогает, потому что реально на расстройство. И тут хопа, попила, и все. Ну, и ты для... уже опять в полон сил. Кстати, раньше, говорят было поверить, что она продлевает молодость. Вот ее пили многие старцы. Кажется, и это вроде это как не бы не придавали сил, вода, вода придавала сил, типа, ну. Ну, есть что-то нарзанчик, напоминает. Чуть-чуть. Такая же горчинка имеется. Всеобразная. А вот же еще завод где-то построен, да, тут говорят рядом. Прелестно. Эту воду никто не А? Эту воду никто не обливает. А, ну там завод вроде как называется. Чи же Псе тоже вроде минералка? Ну да. Тут, ребятушки, вот находится камень. Можно загадывать желания. Ну, вроде как такой, такой природный, природный камень абсолютно. Я смотрю, тут деньги тут оставил. Медвежий угол. Везде вот эти вот медвежата, сделанные из дерева. Ну и сам по себе минеральный источник. Только что отведал водички минеральные, Очень понравилось, вкусное. Но много ее, говорит, не рекомендует выпить. Выпивать сразу. Хотя, мужчина сказал, что она лечебная столовая. Что мы здесь еще можем прочитать? А, ну да, лечебная столовая. Заболевание печени, жучь водящих путей, Можно, кстати, с собой набрать водички. Также даже 5-литровую баклажку, если у вас есть. Так что сюда стоит обязательно заехать. Это находится... 10 километров от Красной Поляны, вот Розы Хутор, мы ехали где-то в течение в течение минут 30 мы ехали от Розы Хутор. От Адлера, я думаю, где-то за час может сюда забраться. Остановка так называется Чвежепсе, Медвежий Угол. Также за это время, пока мы там находились, приезжали экскурсионные группы, но я так посмотрел то, что им давали совсем немного времени, и они там провели буквально 5 минут и уезжали. Все, вот водичку мы попили. Здесь, кстати, тоже вот, из этих краников она раньше шла. Она а, ну просто ее отключили здесь, да. Сейчас народу немного туристов, поэтому здесь как бы... А? Да нет, вроде пока особо сильно не хочу. Точно? Ну да. Все, мы отсюда... Спасибо, водичка, ты нас напоила вдоволь. А на этом наш видосик заканчивается. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.